Сегодня ты встречаешь свой день рождения, и я поздравляю тебя с этим замечательным праздником, с началом твоего личного Нового года. Этот день приходит к нам, чтобы напомнить о том, что жизнь бежит, а мы с его приходом становимся еще на один год старше. Но это не повод для огорчения, скорее наоборот. Ведь с возрастом растут жизненный опыт и мудрость, а это огромный бонус от прожитых нами лет. Желаю тебе неиссякаемой жизненной энергии, ведь именно этот локомотив позволяет двигаться вперед, решать важные задачи и строить планы, радости. Только благодаря ей наша жизнь обретает яркие краски. Веры. Она как живительный источник ключевой кристально чистой воды, глоток которой спасает измученного дорогой путника от изнуряющей жажды. Надежды. Эта соломинка способна удержать на плаву в любой невероятно сильный житейский шторм. Любви. Она как солнце, наполняет нас светом и теплом. Любовь – это богатство, это смысл, это бесконечность. Желаю тебе двигаться по жизненному пути только вперед с радостью, верой, любовью и надеждой, написать свой собственный сценарий счастья и непременно стать счастливым. С днем рождения!